Всем приветик. Сегодня у нас тематика нашего видеоролика, это мои мысли по поводу Гоблин Слера возвращение кроссовера к нам на глобальную локализацию Grand Summoners. Что ж, ну давайте поговорим о том, стоит ли вообще его ждать. Ну, для тех, кто вызвал уже всех персонажей в прошлый раз, я бы вам порекомендовал только ждать марта, потому что в марте придет нам новое снаряжение. Оно довольно сильное, и поэтому я бы вам посоветовал просто подождать этого момента. Те, у кого нет какого-то персонажа, здесь зависит уже от того, коллекционер вы или нет. Если вы коллекционер, тогда я вам посоветую попробовать два раза как минимум вызвать персонажей. Именно в тот момент, когда у нас есть гарантированный призыв. То есть первый раз, потом немного подождать надо будет, обнулиться. И потом второй раз призвать попробовать. Также не советую я вам, людям у которых есть два персонажа из трех, использовать вызов через Алка Стоуны. Почему? Потому что в данном призыве будут не очень хорошие персонажи, и поэтому я бы не советовал бы тратить 10 тысяч кристаллов Алка Стоунов на бесполезных персонажей. Далее, поговорим насчет того, какое снаряжение вообще приходит к нам в марте. Приходит к нам в марте следующее снаряжение. Что ж, это щит, его нужно будет фармить. У него следующие характеристики, 0 к хп, 0 к атаке, 500 к дефу, обычное снаряжение. Активный скилл, на 40 секунд откат у него, и на 10 секунд снижает у одного персонажа получаемый урон на 15%. Если же цель при смерти, снижает получаемый урон на 35% вместо первых 15%. Пассивное, это когда под щитом, то есть под барьером, увеличивает свою защиту на 20%. Снаряжение, в принципе, с одной стороны, шерпотлет. Это лично мое мнение. Однако другое можно использовать следующим образом. Персонажи, которые собирают весь урон на себя, такие как герой, тетис, целия. Они могут использовать его, потому что у них обычное КП то вниз, то вверх падает, то увеличивается. И дополнительные 20% к защите и снижаемый урон 35% в принципе неплохо. Далее у нас добавляется следующее снаряжение. Его нужно будет выбивать или же гачка. Снаряжение Бу ботинки присты. 250 к хп, 125 к атаке, 125 к защите. Обычное снаряжение. Его активное умение. Откат 30 секунд. Саппорт мод. В течение 15 секунд увеличивает у цели арт гейдж на 8. То есть 8 умноженные на 15, это 120 арт гейдж с откатом 30 секунд на одну цель. Защитный мод в течение 15 секунд снижает получаемый урон целью на 10%. И снижает темный урон на 10%. Я считаю, что данное снаряжение это идеальное снаряжение, потому что откат 30 секунд, и плюс еще у него очень большое значение восстанавливаемого от ЕЧ. И также у него 8 за 1 секунду восстанавливается. Это значит, что довольно быстро можно использовать данное снаряжение. Оно лучше, чем маска с слайма, с коллаборацией слайма, поэтому я бы его пытался бы выбить. Далее. У нас также получили наши персонажи, которые к нам приходят. Апгрейд. Давайте поговорим о них. Гоблин Слейер. У него изменение следующее. Его true Арт с 36 тысяч до 42 тысяч темного урона повышено. Далее у него уровень дамага и Брейк power в момент его true Арт. Увеличивается с 150% до 200% процентов, если он при смерти. То есть чем ближе он к смерти, тем выше у него проценты урона и Break Power. Арт, его урон с 13800 повышается до 16 тысяч. Довольно неплохое повышение у него. Далее, пристав. Изменения у нее не такие большие, однако есть. У нее True Art действует теперь не 30 секунд, а 45 секунд. Напомню, это барьер, а также увеличение восстанавливаемого э, отхил на 100%. И также у нее увеличение ее кулдауна, скилла, также увеличивается скорость на 100%. И далее у нее скилл начинает хилить не 500, а 600. Здоровье. Довольно неплохо. Далее, следующий персонаж. Это у нас персонаж Эд. Труар. Изменение. 33 тысячи до 37 тысяч повышения. Далее, Ар 14500 повысилось до 17 тысяч. Далее, снижение физического сопротивления у врагов. С 30% до 40% повышения. Также, увеличение вероятности оглушения врага. С обычной до высокой вероятности, и также пассивный, пассивный навык у нее. Credit damage level 5 повышается до 6 уровня. То есть с 50% до 60%. Мое личное мнение об этом обновлении. Обновление стоящее, лично для меня оно прям вообще хорошее. Дело в том, что мне вообще никто не выпал, поэтому стоит попробовать. А если у вас уже есть персонажи, то я вам не советую пробовать вызывать только если вы не хотите собрать полную коллекцию. Если же вы не такой, то я вам советую подождать Марта и пробовать вызывать снаряжение бутсы-присты. Ну что ж, вот такое вот видео у нас получилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, вступайте в дискорд сервер, ссылка в описании. С вами был Макс, до скорых встреч, пока!